Денис, приветствую тебя. Привет всем. Очередной эфир. Соответственно, как и всегда, обсуждаем рынки, технику, фундаментальный фон. Для наших подписчиков подсказываем, как действовать в моменте с учетом так вот быстро меняющегося, настолько быстро меняющегося новостного фона. Прошлой недели, опять же, мы с тобой говорили, что на повестке был очень важный фундаментальный триггер. Это данные по инфляции, которые спровоцировали безумную волатильность. И, к сожалению, ну, для меня... Так же, как и для всех покупателей доллара, а этот отчет стал а, фактором его такого значительного обвала. И практически все, что старательно так набирали в плане роста в последние месяцы, все это было нейтрализовано, нивелировано а, несколькими дневными свечками, в результате чего индекс доллара вот сейчас провалился в район 106 <coughs> с небольшим пунктом. Давайте демонстрация экрана. У меня как раз индекс доллара открыт. Сегодня, если ты не против, можно посмотреть индекс доллара, можно посмотреть европейскую валюту, золото. Ну, индекс доллара – это так, как общий индикатив рынка. Периодически мы обращаем внимание на него. Евро, доллар, разумеется, это зеркальная динамика, поэтому, друзья, анализ индекса доллара – это все равно, что анализ пары евро-доллар. И учитывая, что я делаю акцент на фундаментальный фонд, можно еще обратить внимание на британскую валюту, потому что сегодня день X, потому что сегодня новоиспеченное правительство Риша Сунака должно будет представить бюджетный план, который так широко ожидается общественностью, и непонятно еще, какую реакцию мы в итоге сможем увидеть. Возвращаясь к индексу доллара, буквально пару слов, потому что именно обвал доллара и стал причиной повышенного спроса на риск инструменты, которые мы наблюдали накануне. Хочу отметить, друзья, то, что если вы исходите из долгосрочных ожиданий, то, в принципе, должны по-прежнему понимать, что американский регулятор все-таки еще склонен к тому, чтобы дальше проводить политику ужесточения монетарного режима. То есть даже после выхода последнего отчета по инфляции вопрос повышения ставок, он не закрыт. То есть ФРС не включил заднюю и не решил и не объявил, что он например, даже возьмет паузу, либо притормозит с дальнейшим повышением ставки. Но по-прежнему ждем, что в декабре ставка будет повышена на 50 базисных пунктов, и после этого еще в феврале и марте могут быть аналогичные решения, Ну, правда, там на 25 базисных пунктов на каждом заседании. Это все равно уведет ключевую процентную ставку выше 5%. И долгосрочно я бы пока что не стал... Как бы ставить крест на перспективах роста доллара, потому что нужно получить больше подтверждений того, что индекс потребительских цен замедляется в США системно для того, чтобы получить больше подтверждений, нужно делать выводы на основании статистики не только за один месяц, а как минимум за два-три месяца. То есть нужно подождать, последить и уже после этого решать. Я думаю, что следующий отчет, который по инфляции выйдет до заседания американского регулятора в декабре, он уже будет таким основополагающим для принятия решения, как торговать американской валютой уже в 2023 году. Но я сторонник того, что все-таки такого резкого снижения базовой инфляции мы уже не увидим в ноябре, соответственно, когда эти цифры будут опубликованы в декабре. И на этом фоне я пока что все-таки даже вопреки, Многим комментариям, которые я вижу, что можно уже развернуться по индексу доллара, я пока что этого делать не собираюсь. Сейчас котировки 106 пунктов. Я думаю, что до декабрьского выхода данных по инфляции за ноябрь мы будем наблюдать за коридором по индексу доллара где-то 105-107 пунктов. В этом коридоре будем держаться до появления вот как раз следующего мощного фундаментального триггера либо самого релиза по инфляции, либо заседания американского регулятора. Что касается европейской валюты, чуть-чуть я обжегся именно на ожиданиях того, что евро окажется под давлением, под ударом. Сейчас котировки 1.04. И ты знаешь, я бы пока что даже воздержался от каких-то новых позиций по европейской валюте, потому что, с одной стороны, мне не хочется покупать евро, потому что, на мой взгляд, очевидные экономические риски, которые остались точно такими же, как и раньше для еврозоны, и статистика это действительно подтверждает, которая выходит по странам Европейского Союза, от активности промышленности в секторе до там, сферы услуг, темпы экономического роста, риски роста повышения инфляции и энергетических кризисов. Но из-за того, что доллар сейчас в фазе консолидации, у меня пока нету какого-то интересного уровня, который можно было бы подсветить и действовать уже по паре евро-доллар. Потому что я все-таки больше привык проводить сделки с прицелом на средний-долгосрок. А как косрочно, знаешь, вот болтаться в каком-то коридоре не хочется. Поэтому я пока вне сделок по европейской валюте. Что касается золота, вот здесь, на мой взгляд, очень хороший восходящий выраженный тренд который будет и дальше набирать обороты. И, соответственно, ближайшая цель, на мой взгляд, по золоту – это 1800 долларов за тройскую фронту. Золото очень неплохо дисконтировало в качестве преимущества для себя вот эти растущие геополитические риски и прекрасно воспользовалось слабостью американского доллара. Последний отчет по комиссии торговли товарными фьючерсами показывает, что начал меняться уже баланс покупателей и продавцов. Соответственно… Мы видим закрытие коротких позиций и набор длинных позиций это со стороны институционалов. Это, как правило, предвестник того, что золото впоследствии может реализовать такой потенциал долгосрочной восходящей динамики. И по золоту я еще обращаю внимание на индекс рыночных настроений. Это уже действий не институционалов, а обычных ритейл-трейдеров. Сейчас это индекс настроения кайма. Большинство трейдеров по-прежнему золото шортит, и мы видим то, что золото идет против толпы. Пока ситуация не изменится, думаю, что и не стоит даже рассматривать даже на краткосрок открытия коротких позиций. Моя субъективная цель – это движение выше 1800 к уровню 1810. Но как бы Наверное, самый рьяный покупатель во мне говорит, что золото уже уместно держать до уровня 1850 долларов за тройскую лунцию. И пару слов буквально про фунт, потому что сегодня, как я отметил в начале своего выступления, очень сильно могут измениться настроения в отношении британской валюты, потому что сегодня презентуют бюджетный план на ближайший год, цель которого все-таки покрыть образовавшийся дефицит в 50 миллиардов фунтов. Я на своих брифингах уже рассказывал, что правительству придется анонсировать сокращение государственных расходов и значительное увеличение налогов. И, на мой взгляд, реакция будет негативной. И также еще с прошлых торговых сессий тянется фон негативный в виде плохих данных по рынку труда и зашкаливающей инфляции, которая вчера обновила максимум с 1982 года. То, что сейчас фунт претендует даже на пробой отметки 1.20, это, на мой взгляд, чрезмерный, даже чрезмерная реакция на совершенно не располагающую к росту фундаментальные данные. Скорее всего, продавцам придется очень скоро обломаться как следует. Может быть, это произойдет там по мере теста сопротивления 1.20. Но я допускаю, что если прям с текущих уровней фонд обвалится, я этому не грамотно не удивлюсь, потому что считаю, что с точки зрения фундаментального фона фонд уже давно а пора опустить там, в район отметки 1.15-1.17. Поэтому это как бы ближайшие среднесрочные целевые ориентиры. Денис, слово тебе. Так, подключаюсь. Отлично, значит меня уже видно. А по поводу, значит, тех инструментов, которые сегодня вот разобрал, а смотри, я на самом деле согласен. Я единственное, только немножко конкретизирую вот по техническим уровням, по зонам, то есть какие реальные цели, почему именно там находятся цели, ну и плюс там дальнейшее перспективы. Значит. По поводу, начнем, вот, пожалуй, с евро. По поводу евро сейчас она находится, вот, да, в принципе, можно сказать, почти всю неделю находится в зоне очень сильного сопротивления. Здесь сопротивление максимально сильное, оно по сразу нескольким факторам вписывается. Во-первых, здесь и маржинальные зоны, во-вторых, здесь опционные барьеры находятся, здесь блочные спредовые конструкции в районе 104.30-104.50 Также была попытка вот пробраться вверх, то есть это ложный пробой, захват дополнительной ликвидности и затем вот начало цикла снижения. Поэтому я лично думаю, что движение вниз, в, ну, скажем, в ближайшей перспективе очень даже возможно по евро. Здесь вот есть очень хороший такой красивый опционный барьер в районе 1.0050 и плюс также рядышком еще и вот локальный уровень. Я лично у себя тейк поставил на 1.01, то есть... Если все ну, пойдет по плану, так как ожидаю, то здесь очень хороший потенциал, то есть в моем случае это получается 350 пунктов можно как раз вот взять чисто до ближайшей цели. Сейчас, конечно же, вот фаза накопления формируется, но каких-либо серьезных фьючерсных объемов пока что к сожалению нету то есть сейчас рынок немножко так вот утих это в принципе нормально он потом начнет активно просыпаться где-то вот в середине декабря то есть сейчас месяц будет таких относительно невысоких объемов но при этом достаточно амплитудных движений вот. значит, одна из конструкций, кстати, о которой опционно говорил, она вот как раз четко, даже 1.04.35 начинается. То есть здесь цена уже побывала, ложный пробой сделала, закрепление вниз и снова ретест этого же уровня, вот прям четко пункт в пункт произошло. Вот, поэтому здесь, ну, я другой вариант просто не вижу, коррекционное снижение. Потом уже, только потом, скорее всего, мы увидим новый рост. Дело в том, что по среднесрочным целям вверху, 1.0650 вот прям как магнит. Есть такой очень сильный уровень. Я не думаю, что туда пойдут прям с текущей, хотя, конечно, ничего не исключаю, потому что вот во время нашего прошлого включения в четверг, вот сам видишь, как, как произошел резкий импульс вверх, я честно тоже не ждал, что пойдут так далеко, думал, ну там максимум дойдут на 1.02 и все, а вон, как, как бывает, вот, 0, почти 0,5 дошли, там чуть-чуть оставалось. Вот, поэтому не буду зарекаться, но в целом, в дальнейшем, вот, исходя из той структуры, которую сейчас вижу, то да действительно очень возможно, что а, пойдут где-то вот э, в, в эти районы как раз добивать. Это то, что касается евро. Но ну, а пока коррекция вниз. По поводу фунта. Здесь, ну, во-первых, цена подошла вот к самой ближайшей зоне поддержки. Это зона покупателей у нас. От нее уже отскочила, формирует отскок вверх. И здесь самое интересное, как будет проходить ретельс. Я лично думаю, что где-то в район вот 1.25 или 1.21 цена может дойти где-то в эту область. Почему? Потому что здесь у нас... Снова таки и опционы очень крупной проторговки здесь есть, причем в текущем месячном контракте, который 9 декабря экспирируется, то есть время еще есть и маржиналка, вот она чуть ниже, у нас тоже цена ее видела, и поэтому если там сделать ложный пробой, верхний возврат, то это будет очень классическая структура. А в целом я ожидаю, что примерно вот в эту область как раз могут откорректироваться, значит это район... 1, ну, в общем 1.15 будем немножко округлять это район 1.15 и потенциал реально очень классный здесь четко у нас вот есть корреляция как раз с евро они очень красиво в этом плане совпадают Единственное по фунту да, сегодня как раз важные новости и я все-таки склоняюсь к варианту что попытаются немножко выше вот сюда пробиться но это было бы логично во всяком случае так что касается <coughs> индекса доллара если уже в связке говорить то по индексу бакса на открытом канале тоже публиковал вот этот вот график этот анализ, то есть цена подошла ударилась как раз вот в зону вращения то есть это тот диапазон, который цена видит с обеих сторон и также дополнительно вот еще у нас был сформирован уже давным-давно, это локальный уровень поддержки, цена его ну, там, практически увидела с маленькой погрешностью. Поэтому я думаю, что от этой зоны нас все-таки ждет хотя бы локальный разворот вверх. То есть куда именно, то я целюсь вот к этим экстремумам то есть это в район примерно 110. Потом уже, конечно, под, немножко под вопросом дальнейший рост, потому что все-таки движение вниз, перекрытие вниз получилось весьма сильным, и поэтому там дальше могут и вот такой сценарий сделать, то есть что мы уже не увидим новых максимумов, потому что фактически это пустое поле, новая наторговка и ну, есть реально достаточно большая вероятность. Так, и что касается золота, по золоту э, небольшая двоякость есть, я ожидаю при любом раскладе движение вниз, абсолютно при любом, но... Здесь пока не совсем понятно, то есть, как, как будут тестировать самую ближайшую зону, потому что есть вероятность как от ближайшей зоны отскочить, так и от более дальней. Вот. поэтому здесь вот с момента, как проводил вебинар еще в понедельник, ничего абсолютно не менялось, то есть движение вниз на коррекцию у нас в приоритете, потом скорее всего мы увидим новый цикл роста. Сейчас вот потихонечку уже начинает объем заходить на новый февральский контракт и... Вот Этот момент меня чем смущает, что нормально не дали перекрытие вниз. То есть в идеале для того, чтобы здесь работали грамотные продажи, нужно было, чтобы цена где-то в район 1755 где-нибудь здесь зафиксировалась и потом уже с коррекцией мы могли вообще абсолютно не задумываясь на 1770 продавать. То есть Это была бы очень классическая структура, но здесь закрепление не дали. Вот этот момент меня очень сильно смущает, но еще раз говорю, вполне возможно, что попытаются и с ближайшей зоны развернуть. В общем, как ни крути, при любом раскладе я все равно жду коррекционное движение вниз. То есть, если все то, что мы сегодня разобрались, и все это сгруппировать вместе, то получается, что основной виновник у нас, как всегда, это индекс доллара. Если он пойдет в коррекционный краткосрочный откат вверх, то, следовательно, за собой потянет... Вниз и золото, и фунт, ну и, конечно же, евро. Вот поэтому я жду. Понял, Денис. Спасибо тебе за рекомендации, за точку зрения. Ждем, на самом деле, мы все развязки по доллару, честно говоря, еще раз, слишком крутовато его вниз прокинули, и это отмечают все, потому что индекс доллара обычно довольно консервативный инструмент, но ну, буквально там 5% за пару торговых сессий – это перебор. И какая-то справедливость должна быть восторжество восторжествовать, соответственно, и для покупателей, чтобы они чуть-чуть хотя бы пришли в себя, чтобы индекс доллара ну, дал хотя бы, опять же, полтора-два процента вверх. И там, как я уже отметил, будем консолидироваться вплоть до выхода данных по инфляции, до заседания Федрезерва в декабре. Но по остальным активам тоже подсветили, друзья. Все. Денис, спасибо тебе, что нашел время. Давай следить за развитием событий. Через недельку снова обсудим, как и что. Если будет причина, если будет необходимость, скорректируем, опять же, наше с тобой ожидание. Спасибо тебе Конечно. и до скорых встреч. Спасибо тебе тоже, хорошей недельки и до скорых встреч всем. Пока. Пока-пока.